Дорогие подписчики моего канала, заканчивается 2016 год и надеюсь, что этот год для вас был очень интересным и запоминающимся. Для меня так точно. Съемка видеороликов и их производство открыли для меня новые горизонты и благодаря чему этот 2016 год прошел для меня очень интересным и запоминающимся. Все это повторится и в новом 2017 году. Я очень хочу, чтобы все ваши желания сбылись. Те, которые вы загадываете при бою курантов в ночь на 1 января. Я искренне хочу, чтобы следующий год был продуктивным не только для нашего города, но и для всей страны и для мира в целом, так как текущая обстановка в мире оставляет желать лучшего. Надеюсь, что следующий 2017 год будет таким же интересным и незабываемым, как этот, 2016. Поздравляю вас с Новым годом, мои дорогие подписчики и зрители канала. Увидимся в 2017 году.